Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Артур Рокс и сегодня мы поговорим о том, как увеличить свой доход на EPN AliExpress. В предыдущих видео уроках мы разговаривали с вами о том, что клиентов для EPN AliExpress лучше всего брать с YouTube. И я рассказывал, как создать канал на YouTube, как пользоваться YouTube. А сегодня давайте акцентируем внимание именно на то, чтобы увеличить ваш доход на EPN AliExpress с помощью YouTube. Итак, первое. Канал на YouTube лучше всего создавать на английском языке, а не на русском, так как англоязычная аудитория более платежеспособная. Соответственно ролики нужно брать также на английском языке. Если вы не знаете английский язык, то воспользуйтесь просто Google переводчиком. Забейте просто в Яндексе или в Гугле Google Переводчик. После этого берете ролики на английском языке и заливайте их на свой канал. Теперь второй момент. Если вы будете брать товар, который стоит 10 долларов или товар, который стоит 100 долларов. Соответственно, товаре, который стоит 100 долларов, вы заработаете, конечно же, больше. Поэтому я советую вам брать также дорогой товар. Но не стоит забывать и про дешевый, используйте и то и то. Ну например один из хороших доходных товаров это ноутбуки или телефоны, они также есть на ebay, на AliExpress. Следующий важный момент для того чтобы заработок был хороший обязательно держите тематику канала. То есть например вы создали канал где выкладываете обзор часов значит нужно выкладывать там конкретно обзор часов. Не нужно этот контент смешивать с каким-то еще другим. Если хотите еще выложить ролики скажем про ноутбуки или про компьютерную технику, то сделайте отдельный канал где будут видеоролики чисто о компьютере и технике которая к нему прилагается. Поэтому я советую для увеличения дохода сделать не один канал, а штуки 3 или 5. Тем самым возможно одна ниша у вас не пойдет, но зато пойдет другая. То есть вы можете протестировать абсолютно разные направления. Также вы снижаете свои риски, так как ваши каналы все-таки серые и в любой момент канал могут заблокировать, а тут у вас 5 каналов, если вдруг один заблокирует, то ничего страшного и у вас обхват будет намного больше. Ну и не забывайте дорогие друзья, что в принципе большая часть зависит от того, как вы оптимизируете свой видеоролик. Если вы не умеете правильно его оптимизировать, подбирать хорошие названия, хорошее описание, делать хорошие ключевые слова, теги, то я вам советую посмотреть вот эти видеоролики, где я рассказываю о том, как оптимизировать свой контент и как подобрать ключевые слова. Ну вот дорогие друзья теперь соблюдая такие простые правила вы намного увеличите свой доход на EPN AliExpress. Также дорогие друзья и мои подписчики на своем канале я продолжаю эксперимент по поводу дубликата своего контента в ближайшую неделю или две будет каждый день выходить днем. 5 или 10 видеороликов, которые будут дублицироваться. Поэтому вы просто на них не обращайте внимания. Не забывайте, свой контент я выкладываю в 19.00 по московскому времени. А я напоминаю, с вами был Артур Роуз. Помни, что любой может быть любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. А на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока. Ах да, чуть не забыл. Не забудь обязательно под этим видео поставить лайк, это там где большой палец вверх. И поделись этим видеороликом со своими друзьями. Ну а теперь пока.